«Здесь что, была война?» – спросите вы, увидев Ярославскую клиническую больницу номер три. Нет, войны не было. Просто у нашей великой и богатой страны нет денег. Нет денег на больницы, на врачей, на пациентов. О катастрофическом состоянии медицины в Ярославской области нам писали многочисленные пациенты а члены нашего Ярославского отделения неоднократно просили нас приехать с профсоюзной проверкой. Мы приехали в клиническую больницу номер 3 Ярославской области, бывшую седьмую, потому что к нам поступили жалобы от членов нашего профсоюза. Оказалось, действительно, больница номер 3 находится в ужасном состоянии. Вид когда-то прекрасного фасада здания напоминает о тяжелых послевоенных временах. Парадный вход закрыт, окна заложены кирпичами. В отделениях с потолков сыпется штукатурка, двери в палату не закрываются, а в подвалах больницы персонал работает в жутких условиях и курит, не соблюдая ни пожарную безопасность, ни федеральный закон о запрете курения. А пациентам вообще наливают кипяток прямо из ведра. Подождите, это питьевая вода, что ли? Да, мы ее кипятим. И вот я сейчас открою. А чайника что, нету? Нету. Видимо, у департамента здравоохранения Ярославской области нет денег даже на простой чайник. Что уж там говорить о машинах скорой помощи, которые просто-напросто сгнили. В поликлинике пациенты прямо рыдают, плачут от безысходности. Нет бесплатных лекарств, нет инсулина. А ведь без него людям грозит не просто плохое самочувствие, им грозит гибель. Инсулин вообще поступает на первый день и хватает нам всего на наш поселок на один день. А я прихожу на третий день. Уже его нет. Мне пришлось тогда ехать на Попово. Это Липовая гора, хрен его знает где. Вот. Чтобы получить парочку инсулина. Угу. От нехватки специалистов люди занимают очередь почти ночью. Но сейчас к врачам не запишешься. вот чего. Я к пяти часам утра скажу. 5 часам утра, чтобы записаться? Да, стоять очередь надо, 8 часов записать. На всю больницу сутками пашет одна врач-анестезиолог-реаниматолог за мизерных зарплат не выдержали и уволились остальные ее коллеги. У нас за, за этот год уволились анестезистки суточные. Почему? Потому что мизерная заработная плата. Это какая? 17 тысяч. Из 16 числа, Али? то есть сегодняшнего, Али? у нас сокращены ставки анестезиолога Али? и анестезистки. А теперь Наталья Александровна вынуждена одна работать на 4 ставки. Как теперь будут проводиться операции? Почему сотрудники должны работать бесплатно? Ставки анестезиолога нет, анестезия для операции необходима. Сотрудники заявили, что работать бесплатно, они не должны и не будут. Но провести профсоюзную проверку оказалось не так просто. Хотя по 10 федеральному закону профсоюзу имеет право беспрепятственно посещать и контролировать трудовые условия работников, главный врач так нас боялся, что постоянно устраивал провокации, бегая за нами, мешая членам профсоюза рассказывать про острые проблемы, постоянно перебивая и заставляя нас покинуть больницу. Ну что, вы нам дадите, бахел или халата? У вас не пущу а скажите, что у вас с ремонтом здесь случилось? Почему тут такая, ужас такой происходит? Ну так случилось, как случилось, понимаете? Почему? Ну потому что очевидно было сделание качества ремонт. В одно из отделений он просто преградил нам путь Профсоюзные представители без вправе беспрепятственно посещать организации рабочие места, где работают члены следующих профсоюзов Помещается, Скажите, пожалуйста, заново, беспрепятственно, раз, вы препятствуете раз, сейчас мне? Я препятствую я Вы не нарушаете физику? Я не нарушаю физ... Вы мне препятствуете? И только с помощью полицейских нам удалось пройти в гинекологическое отделение и поговорить с коллегами Все? Документация у них в порядке О, Мы слава покрыли. богу, господи, ну неужели? В отделении гинекологии подтвердили, что нет анестезиологов и анестезисток. Им это тоже очень тяжело в работе. Им тоже нужны анестезиологи, так же, как и сказала Наталья Казмирук, заведующая отделением реанимации. Также есть проблемы с заработной платой, которые не устраивают, конечно. Хоть и повсюду нам мешали и препятствовали, мы все-таки провели нашу профсоюзную проверку. Ее результаты вовсе не утешительные. Все, о чем нам писали и говорили, подтвердилось. Очевидно, что запущена самая настоящая машина по уничтожению Ярославского здравоохранения, а вместе с ним и здоровье населения. Ребята, символ России! Где символ России? Почему? А потому что живем, как вот в этом вот Символом России стало не здоровье и процветание, а горе и разруха. И мы сделаем все возможное, чтобы это изменить. А во второй больнице начались самые настоящие провокации. Нас не просто не пускали, нам угрожали. И какие-то непонятные люди асоциального вида физически перекрыли нам вход в лечебное учреждение. Администрации был вызван целый отряд полицейских, которые, тем не менее, проверив наши документы, убедились в том, что мы действуем только по закону и не стали нам препятствовать. А почему нас так боятся? Почему мешают проводить проверки? Да потому что в этой больнице хотят сократить целое отделение травматологии, лишив пациентов права на бесплатную медицинскую помощь, а врачей их любимой работы. В нашей больнице приезжали к руководителю департамента, угу. которому был задан вопрос, что будет с нашим отделением в связи с реорганизацией второй больницы и восьмой больницы, слия их. На что было отвечено, что отделение будут скорее всего закрывать. Вот. А потоки пациентов будут направлены для лечения в другие ортопедические отделения города. Я приехала сюда и приехала строго к Питсуну, который действительно делает операцию. Три часа прошло, а я стою после операции. Да вы что, серьезно? Да. Вот. Еще да, мне было сказано, я что я молодой, и что мне еще жить и работать в этом городе. Ну, то есть это фактически Могу. угроза? Могу. Мы везде пойдем, Мы надо будем отстаивать, отстаивать, и отстаивать своих, тех людей, которые делают для нас добро. Сделаем протест. Мы пойдем в страфотделу, куда требуется, и митинг устроим. И пусть им будет стыдно. Стыдно, что они больных людей решили выкинуть просто так на улицу. Так легче закрыть, чем сделать, чем сделать. сделать Соловьев Кто за то, чтобы сделать митинг. Все, Все. И отделение мы закрыть не дадим. Не дадим. не дадим. не дадим, правильно? Они опять говорят, что нужен ремонт, а денег на него нет. Поэтому нужно отделение закрыть, а всех врачей уволить. Но пациенты объявили настоящую войну в защиту своих докторов, а мы их обязательно поддержим.